Та-дам! И вновь братишка Scratch продолжает играть в скраб-механика. Продолжаем, друзья, выживать на неизвестной планете и продолжаем э, строить теперь уже свою новую базу. Ну а перед началом видосика попрошу о малюсенькой просьбочке поставь, пожалуйста, лайкосик под данный видосик. Мне очень нужна, важна твоя поддержка. Взамен за твои лайки буду радовать тебя все новыми видосами в мире игровой индустрии. Ну а мы, ребятки, начинаем! А, так, ну что ж, в прошлых видео я конкретно уже решил заняться постройкой своей собственной базы и место под эту, по, эту самую базу я уже, друзья, выбрал. Это будет вот этот вот именно берег, на котором я я сейчас бегаю, и я постараюсь, ну, если не на самом берегу, но вот точно вокруг вот этого вот острова. Так, что это тут моя машинка стоит? Секундочку, давайте мы ее сейчас передвинем хотя бы вот сюда. А, если, ребят, не на берегу, то точно в районе вот этого вот острова я, скорее всего, и построю эту совершенно новую свою а, базу. Что это у нас тут такое плавает? Секундочку, давайте посмотрим, что это я такое взял. Ох ты, ё-моё, это же те самые головы тех самых роботов, которые постоянно приходят портить мне урожай пускай будет э, для отпугивания чтоб меня больше боялись и уважали так голова на голове ну что роботы теперь вы уж точно меня будете бояться когда увидите головы своих однополчан потихонечку я начинаю переселяться э, со своей прошлой территории так мне сейчас э, необходимо здесь э, усиливаться именно э, в плане ресурсов сейчас ребятки за ресурсами мы с вами и э, поедем вот такой уже робот у меня есть он теперь мне готовит еду подавать только ему необходимые компоненты и он для нас будет готовить все, что нам а, необходимо. Вот такие вот питательные бургеры мы уже делаем, да. А вот такими бургерами мы можем уже спокойно насыщаться. Где-то здесь на земле валяется очень много всего. Вот, друзья, а я еще одну жилу разработал, переработал. И сейчас по умолчанию, скорее всего, мы а, будем стараться собирать вот эти вот блестючие балочки. Отвезем их а, к нашему роботу-переработчику. А потом уже все остальное. Хотя, тут уже без разницы. Давайте просто-напросто проедем и подберем все, что нам нам войдет стоп стоп стоп стоп стоп стоп стоп, все все все все все дальше можно не отъезжать сколько мы канистры потратили одну канистрочку мы потратили надеюсь наше транспортное средство не скатится куда-нибудь а, с горы Опа, сундучок Сундучки нам нужны. Нифига себе, даже горючка попалась. Это очень-очень удачный поход. О, ну вот вас-то здесь всегда навалом. Это я уж... Это в этом-то я уж не сомневаюсь. Вот в чем-то в чем, в том, что вас здесь навалом, ребятки, друзья мои хорошие. Это я точно, ребят, не сомневался. Да, эти роботы постоянно нас везде преследуют. Ну и снабжают нас вот ну, такими вот ценными а, ресурсами. Кстати, только из этой стали можно делать а, те самые подшипники, да, которыми мы орудуем везде. Так, еще один! Я знаю, что ты здесь есть. Ты думал, я не узнаю? Иди сюда, давай, раз на раз. Че ты, раз на раз застал или чё? Отлично. Так, вынесли еще одного. Ну, сразу же предпочту это все дело а, забрать. О, здорово, дружище! Ты чё здесь скучаешь? Давай я заставлю тебе компанию, повеселимся. Повеселились, блин, называется. Аж, аж башню снесло ему. Так, кукурузка. Вот она, родная. Так, кукурузочка нам пригодится. Отлично. Ага, в кустах. Отлично, сколько... О, да тут у вас целая куча, отлично, друзья, нашел я коровок, давайте быстренько их покормим, две штуки, аж в пустах стоит, загнали их сюда злые роботы, две же штучки, да, вроде вроде бы, да, две, так, отлично, самый раз... Давайте им все отдадим кукурузу Нам она в принципе нужна только для того, чтобы кормить коров Ну а пока давайте сбегаем сами вот сюда Мы тут еще оставили кое-какие ресурсы Тут у нас достаточно много всего Тут у нас и ведра, и ящики, и трубки Так, из ценного Ну, наверное, возьмем мы все-таки опрыскиватель Для наших растений Так, это раз Еще я бы взял вот этот контроллер Потому что в ближайшем... Так, вот этот, естественно, пак с одеждой я тоже, наверное, возьму В микроволновке у нас ничего нет, но она пригодится как контейнер вот эту, кстати, бутылочку и вот эти цветочки надо тоже бы забрать Семена, кстати, здесь есть картошка Так, краситель тоже надо забрать Календарик, ну это, это поскольку поскольку Календарик я, наверное, просто пока что а, прикреплю где-нибудь, не знаю, здесь, да Пускай здесь повисит вот прям здесь на стеночке Потом как-нибудь приду, я его и заберу по, по мере необходимости Так, что еще можно унести? В принципе, можно вот эти все штуки унести Но я пока этого делать не стану Да, вот эти трубки, кстати, можно тоже уносить Потому что они мне пригодятся для строительства Какого-нибудь авто Да, это очень полезный компонент при этом Так, забираем все эти трубочки да, да, да. Остальное можно оставить, а вот руки забираем. Так, ну и земелька. Земельку, наверное, еще я возьму мешочек. Два. Это все у нас для грядок пойдет. И тут, в принципе, ага, вот эти, кстати, листовые штуки тоже пригодятся. Ну, мы за этим приедем чуть немножечко попозже. Так, ну что, коровы, всю кукуруз съели? А где отдача? Где отдача в виде молока? А вот она отдача, друзья, сколько нам молока эти коровы принесли, просто замечательно, да, оно нам пригодится, будем готовить что-нибудь вкусное. Это что такое, мы до сих пор перерабатываем ресурсы? Мне казалось, ты уже давным-давно должен был это сделать, переработчик. Но он почему-то тупит. Я заметил такую особенность, когда далеко отходишь от вот этих активных механизмов, они перестают работать и просто-напросто простаивают. Я так понимаю, это сделано для оптимизации, чтобы не нагружало а, процессор а, слабых Наша задача сейчас взять вот эти вот самые блоки, которые у нас сделались в огромном количестве Так, эти мы блоки помещаем сюда, ох, как тоже их много накопилось Вот эти, ребят, блоки нас интересуют, это строительные блоки, я их так называю И этими самыми блоками сейчас я и буду оперировать Я, наверное, прям таки здесь и сейчас попробую дальше выстроить вот этот вот подмост это точнее у нас, э, ну, мини-мост получается, да? Мы строим, ребятки, мост э, на остров. Как видите, с ресурсами, ребят, у нас полный напряг. Поэтому мы, скорее всего, сейчас опять заведем наше транспортное средство. И параллельно будем добывать новые ресурсы. Нам, ребят, очень нужно много сейчас этого камня. Ну, сами видите, вот этот вот мост, это просто, да, это произведение искусства будет. Но на него нужно хрена просто вот этого э, камушка. Ну что ж, едем обратно за нашей буровой кам... Коронкой. И сейчас мы будем продолжать, ребятки, бурить как следует Да, ставим сюда У нас транспортное средство заточено Бензинчик проверяем Здесь у нас 5 Ну, в принципе, этого должно хватить Но я все-таки заправлю еще Хорошо, что я, ребят, заранее затарился канистрами с бензином Да, я так и знал, что нужно будет когда-то бурить очень много И вот этот момент настал Нам придется сейчас много очень работать буром Так, едем за новыми залежами Ох, какая тяжелая все-таки эта коронка, да Почти что мы всю жилу еще одну разработали. Осталось только всего лишь несколько ударов молотком. И можно будет сюда пригонять на это место подборщик. И отправлять все эти добытые ресурсы в наш с вами рефайн Который с удовольствием и быстренько расправится со всеми этими э, ресурсами. Так, ну что, довели до конца. Я думаю, что для... Нормальности всего этого дела Мы, Возможно сделаем еще какие-нибудь Подводные балки, а у нас тем временем Заканчиваются вот эти самые Кирпичики. Так, ну что ж, да, достаточно длинная дорожка получается и достаточно много нам потребуется на нее а, кирпичиков. Заводим своего монстра и едем дальше добывать. Соло прохождение и выживание идет полным ходом. но ну, а мы продолжаем накопление ресурсов для постройки нашей собственной а, базы в игрушечке под названием Scrap Mechanic. Да что я, ребята, рассказываю, все уже, наверное, давным-давно а, поняли. Так, ну что ж, друзья, давайте выдвигаться. Есть у меня вот такой вот автомобиль. Добытчик ресурсов. Я его впоследствии в ближайшее время немножко проапгрейжу и постараюсь сделать какое-нибудь универсальное средство для добычи как дерева, так и камня, плюс его перевозки. За кадром значит я тут немножечко постарался, немножко поизучал азы, да, скраб-механика и постройки всяких интересных штук. И начал, ребят, строить некоторые интересные штукенции. Одну из них я вам сейчас продемонстрирую. Да, с добычей. Леса я на самом деле уже немножечко закончил Сейчас мы отвезем вот эти две балочки На наш склад и я вам продемонстрирую Что у меня здесь появилось Совершенно нового и Интересного Мы очень много на наших движках Сжигаем топливо и это очень Очень друзья плохо Я ребятки представляю вам Мое первое транспортное Средство на подмечу Поршневом двигателе Друзья да наконец таки братишка скреч собрал себе достойно аппарат для исследований на поршневой тяге. Давайте, ребятки, я вам его сейчас продемонстрирую. Ну что, у нас тут ничего такого особенного нет. Да, это мой первый опыт в использовании подобных движков. Он работает. Давайте я вам сейчас продемонстрирую, что он действительно едет. По нажатию на кнопочку 1 мы начинаем, ребятки, движение. Вот такая, ребятки, у нас поршневая тяга. Ах ты ж засранец, мелкий! Я так и знал, что без вас не обойтись. Давайте сейчас быстренько наваляем этого мелкого Потому что у нас каждый мелкий вот такой вот паразит так и норовит раздолбить наше транспортное а, средство. Да, еще меня сильно очень голодуха а, долбит. Сейчас едим бургер и восстановим запас сил и энергии. А, ну что ж, ребят, вот мой первый опыт. Вот такое транспортное средство у нас а, получилось. Собственно, сам двигатель, а, он находится вот здесь. Вот я сделал из трехпоршневого, ребятки. У меня трехпоршневой двигатель стоит, который вращает все это а, дело. Ну и пока что... Пока что, друзья, у меня только лишь а, реализован здесь передний ход. То есть мы можем ехать только непосредственно а, вперед. Как сделать а, а, как сделать так, чтобы у нас транспортное средство ехал назад, я уже немножечко тоже поизучал и знаю. И, возможно, реализую в своих а, следующих а, видосах. Ну а пока, ребятки, вот такое вот транспортное средство, которое, напомню, не тратит вообще никакой горючки. Нам только стоит нажать на кнопочку 1 и мы, ребят, начинаем двигаться причем двигаться мы начинаем достаточно с неплохой скоростью я сейчас попробую ä, попробую врезаться в дерево точнее сначала разогнаться как следует издалека и протестировать быстрее ли нас ä, когда мы бежим это транспортное средство движется или же ä, нет сейчас секундочку ребятки небольшой разворот да поворачивает она пока так себе но я думаю что в процессе я это все дело исправлю так пускай она едет куда-нибудь в дерево и давайте выпрыгнем из него и посмотрим как же она у нас едет смотрите друзья я его конечно же догоняю, но с большим трудом Трудом. То есть достаточно быстрое получилось У нас транспортное средство Самый главный, ребятки, плюс в том, что оно не требует вообще никакой горючки Тем самым мы будем немножечко горючку нашу экономить А то я уже запарился ее тратить Нам, в принципе, и так хватает всяких процессов, куда мы можем тратить нашу а, горючечку Ну что ж, ребятки, вот такой вот мобильчик получился Эх, жаль, что в режиме survival, выживания, нельзя сохранять свои чертежи куда-то там Как это можно делать в креативе Я бы уже давно... Засейвил этот движок и делал его потом просто-напросто из э, материалов каких-то. да. Ну-ка, давайте попробуем. Можно? Может быть, можно здесь так сделать? Так, нажатием на «Е» по нашему с вами подъемнику. Я не получаю доступа к какому-то дополнительному чему-то там. Нет, только можно поднять, опустить. Так, давайте подъедем. Он нас поворачивает. Все нормально. Спереди я поставил рессоры, как вы видите, спортивные пружины. И у нас довольно-таки неплохо Он поворачивает, неплохо едет И я его, скорее всего, буду в ближайшее время Использовать для каких-то определенных пути, шествий и поездочек. Кому, ребята, интересен такой крафт и как я его создавал, напишите мне, пожалуйста, в комментариях. И я запишу специально отдельное видео. Да хотя я, наверное, и так его запишу по небольшой, так сказать, обучающий гайд по тому, как создавать такие движки, ребят. Если это вам интересно, пожалуйста, не проходите мимо, пишите в комментариях. Братишка Скрэч обязательно постарается по вашему запросу все это дело реализовать. Ну а мы, ребята, идем дальше. Что у нас еще нового появилось здесь? Ну, в принципе. Сильно тут много ничего не изменилось, кроме того, что я захламил вот этот вот берег весь. Смотрите, у меня здесь теперь а, куча ботов стоит, да. Этот у нас, ну, вы знаете, перерабочик, робот-кок. Куча всяких, ребят, всякого хлама, который я перевез со старого своего места проживания. Я жил раньше на заправке. Кому, ребят, интересно, можете посмотреть а, прошлые серии по выживанию. И я решил, ребят, пер переместиться все-таки в более уютное и уединенное место, куда-то вот на берег а, вот этого вот моря, а, где нам открываются широкие возможности. В плане добычи нефти, да, это самая главная плюшка, что мы теперь всегда практически с А нефть, ребятки, у нас полностью целиком находится в воде. Вот, ребят, все вот эти вот черные дымящиеся штуки. Это у нас куча нефти. И я вам так скажу, что она всегда обновляется. То есть мы через несколько загрузок, да, заходя периодически в игру, э, наблюдаем то, что она у нас возобновляется и мы можем собирать здесь вокруг ее вечно практически э, Ну и, ребятки, собственно, это мой огород. Все уже знают. Я специально здесь ограждаю территорию. Этот, этот островок я застраивать, ну, как говорится, застроить-то я его застрою, а он у меня в всегда будет в доступе, чтобы я смог здесь выращивать что-нибудь. В процессе, возможно, сделаю я автоматическую а, ферму. Ну, это, ребятки, все в процессе. Воплощением моих фантазий а, является вот этот вот странный объект. Это что, ребятки? Да, действительно, это у нас а, плод. Я хотел, я думал, я старался сделать какое-нибудь передвижное средство, чтобы двигаться по воде достаточно быстро, но мои, ребятки, все способы оказались и попытки оказались тщетными. И у меня удалось собрать только вот такую вот неуклюжую стоячую а, платформу Которая ни туда, ни сюда не может а, передвигаться Вот смотрите, мы садимся на место водителя Заводится двигатель, вращаются вроде как наши винты а, Происходит колебание вперед-назад Движения никакого не происходит Это очень и очень а, печально Поворот, естественно, я не настраивал, Но потому что зачем он нам нужен, когда мы стоим просто-напросто а, на месте? Нет никакой нормальной информации в интернете у нас По постройке нормального транспорта транспортного средства, которое двигалось бы по воде без, подмечу, без использования реактивной тяги. Все варианты, которые были, они все на реактивной тяге. Ну, это езжу, понятно, что на реактивной тяге у нас оно полетит по воде. Но это очень ресурсозатратно, напоминаю, ос особенно в режиме выживания. Поэтому, блин, лучше всего было бы как-то, не знаю, сделать какие-то лопасти. Да, ну как у какого-нибудь паромчика или у теплоходика, да, у небольшого и просто на лопастях на каких-нибудь перемещаться. Да. ну бы было бы и логично, если бы не механика и физика игры. Но нам пока что механика и физика, а скраб-механика не позволяют сделать что-то подобное. Только лишь у нас доступна, ребятки, вот такая вот тяга. Сейчас я вам продемонстрирую. Да все уже, кто знаком с игрой, знают. Это, ребятки, тяга только вот на таких вот на трастерах. Это реактивные движки, которые мы устанавливаем, которые мы сможем а, просто-напросто двигать наше транспортное средство в заданном направлении и им управлять. Но это, ребятки, опять-таки, повторюсь, слишком ресурсозатратно. Я хотел конечно же, сделать более экономный вариант. Да хоть бы веслы дали бы возможность по повеслить здесь. Друзья, я бы точно бы смог, смог реализовать что-то подобное и поплавать специально для вас. Ну, ладненько. Это у нас остается, ребятки, все в разработке. Вот это транспортное средство на воде. Пускай пока что тут стоит. Оно нам не мешает. Так, да, ребят, начал я делать свой мост. Как видите, все-таки я решил оставить по краям. По краям я решил оставить камушек. А по центру я решил забить все досочками. И знаете, почему? Потому что у меня здесь леса просто дохренища в округе, а вот этих вот камней с добычей, по крайней мере, вот этого вот ресурса как камень у меня небольшие проблемы. У меня нет нормального ресурса добывающего транспортного средства. И еще, кстати, одна фишечка, которую я тоже также, ребятки, изобрел. Я, возможно, уже показывал вам ранее. Я изобрел вот такое вот транспортное средство. Это у меня ресурса перевозчик, Он у меня на более улучшенном движке. Работает, потому что, чтобы этот контейнер двигать Достаточно неплохая нужна мощность И мы просто садимся в него вот так вот, да И айда пошел Собирать э, ресурсик Так вот садимся, вот так вот просто Проезжаем, да, по вот этим ресурсам Или рядом с ними, у нас все дело Забивается, так, если что-то мы даже забыли Я вот так вот просто разворачиваюсь Подъезжаю, мы забираем все, что Забыли забрать Секундочку, давай, давай, давай В принципе, рулится неплохо, достаточно скорость Неплохая, да, и вот так Таким вот образом мы доставляем. Не по одной же, ребятки, штучки таскать, а мы сразу же пачками мы вот так вот и а, подносим. Подъезжаем сюда... Можно где-нибудь даже здесь притормозить Достаем вот этот вот Контейнер отсюда, просто-напросто, ребят Достаем, я не стал делать Контейнер основой базы, да Основой машинки, а специально Сделал его съемным, чтобы, ребят, нам проще Было, мы просто снимаем, сюда ставим Ну или можем просто-напросто подъехать Но если у нас много ресурсов, мы также Просто-напросто сюда ставим второй контейнер И поехали, ребят, в следующую Ходочку, пока у нас переработчик Здесь жует все это дело, мы сможем Спокойненько привести еще следующую а, ходочку наших а, ресурсов. Ну, я сделал пока что вот такой заморочный вариант, потому что если мы грузим два контейнера, нам нужно увеличивать мощность. А если мы, ребята, увеличиваем мощность, соответственно, движок у нас очень сильно жрет горючку. А с горючкой у меня проблема. за ней надо действительно плавать, за ней нужно... За ней нужно реально, ребятки, несколько а, времени плавать, чтобы добыть себе достаточное количество, ну, либо же искать, потому что горючка у нас сейчас в дефи а, Цити. Ну, и все у нас по стандарту вот так вот перерабатывается. Ну, что ж, ребят, вот такая вот задумочка. А, какие, ребят, у вас есть мысли по созданию каких-нибудь машин-переработчиков? А, скидывайте ссылочки в описании или пишите просто в комментариях. Я непременно прочитаю и вам отвечу. Ну, а мы, ребятки, продолжаем. А, ну, машинки, вроде бы, я все вам продемонстрировал свои, которые есть на данный момент. Естественно, в процессе их будет гораздо больше, и они будут гораздо интереснее. Ну, а мы давайте продолжим, ребят. А, у меня пока что, да, я понимаю, что все беспорядочно валяется, но я постараюсь все это дело скоро уместить, разместить как а, нужно. Так, давайте попробуем сейчас. Да, забираем бургер свой. А, еще бы один сделал. Да, еще один можно. И еще можно будет сделать один. Да, затариваем едой, потому что вот эти бургеры, они очень сильно нас насыщают. Так, ну что ж, продолжаем постройку нашего моста. А, Все-таки я планирую по этому мосту потом в процессе перемещаться как а, нужно. Да, на, на, на мост нам потребуется достаточно немало древесины. Я думаю, что жалеть этот ресурс а, не стоит ни в коем случае. Хотя из древесины можно сделать потом вполне вполне себе прочную, интересную древесинку, да, так что ну, короче, я думаю, с древесиной здесь вряд ли какие-то будут проблемы в процессе я ее смело использую, потому что у меня ее просто напросто здесь дохренища да, прям совсем немножечко нам не хватило древесины, чтобы закончить строительство этого моста но это, ребят, не проблема, я сейчас быстренько а, включу, значит, свою заведу свою машинку и мы сгоняем и добудем еще необходимое Количество. Так, ну что ж, заводись, колымага, погнали. Снова добывать древесинку. и, как обычно, все, что не зацепила моя дисковая пила, вручную, друзья, добиваем вот такими вот ударами. Так, вот это, кстати, дерево можно тоже туда же, чтобы его я здесь не видел. Просто-напросто оно мне не нравится, вообще не в том месте ты выросло. Так что давай-ка пойдешь на пользу а, нам. На постройку нашей базы пойдешь, черт возьми. Так, ну что ж, это мы сейчас разрушаем все дело, и надо бы это все быстренько нам приехать. И забрать. Шла, пошла, пошла, ребятки, работа. Очень хорошо действует подборщик. Замечательно просто. Как же я обожаю, друзья. С подборщиком гораздо а, проще. Хотя я уже несколько серий катаюсь с подборщиком. Но, как видите, теперь немножечко у меня небольшой апгрейд произошел. Так, здесь все забираем. И еще, по-моему, 4 места у нас свободных. Да, за второй раз точно заберем остатки Я тут заметил, да и мне кто-то в комментариях из вас писал Что сгоняй, говорит, на э, небольшую, как говорится, торговую площадочку Которая находится э, недалеко выше от тебя по дороге И ты найдешь там много интересного для своей базы Да, ребят, вот так вот легко и просто мы производим замену контейнера Да можно, в принципе, и так, но так кривовато, мне не нравится а, Лучше поровней. да Вот так вот производим мы замену контейнера на контейнер Контейнер ставим сюда Пока у нас там наш с вами бот работает, мы едем за следующей партией. Можно, кстати, второй контейнер поставить сверху, и все равно наш бот-переработчик каким-то странным чудом будет оттуда тоже забирать ресурсы. Так, глянем, сколько у нас. 100 уже блоков имеется. Давайте пока будем уже потихонечку их размещать. Ну, хотя... Так, тут у меня камень, ну там тоже, по-моему, я камнем уже отбил, сколько нужно. Да, это все необходимо нам теперь закладывать именно древесинкой. Так, а вниз я нисколько нигде не прогадал. Нет, вроде все нормально, друзья, вроде все ровненько. Так, ну что ж, давайте продолжим. Мне необходимо, ребят, сделать, это у меня будет дорожка, с которой я буду выезжать. Я планирую здесь сделать немаленькое такое, знаете, убежище свое основное самое, где у меня будут храниться и мои автомобильчики, да, чтобы злостные боты до них а, не добрались. Возможно, в процессе еще потребуется сделать а, какие-нибудь ловушки, да, перед входом, допустим, а, на вот этот вот островок, потому что вы знаете, что некоторые боты у нас умеют плавать, и это очень-очень нехорошо. Ну и, возможно, здесь какие-нибудь ворота я со временем сделаю, которые будут охраняться еще какими-нибудь а, установками, да, которые будут стреляться во врагов. Но это все, ребятки, в будущем. А мы, ребятки, находимся сейчас на текущем этапе и потихонечку развиваемся. О, я смотрю, у меня вся древесина переработалась. Так, забираем остатки. 223. Ну, сейчас, думаю, точно хватит, чтобы залатать оставшиеся дыры. Тут их осталось совсем, чуть-чуть совсем немножечко. Валя, друзья, наконец-таки мой, ну, мой новый совершенно мост к моей базе готов. Ну и в процессе, естественно, будем а, достраивать базу. Так, ну что ж, теперь, ребятки, давайте попробуем прокатимся. Как я и говорил, мы сейчас сгоняем, значит, в городок, который находится здесь а, недалеко. Нам, в принципе, бензинчик не нужен, а давайте оставим а, все а, лишнее. А, лишним я называю, например, это вот картошечка, которая нам не нужна. Нам слотов потребуется достаточно немало, чтобы забрать оттуда все. Все. В том числе ведро можно также оставить, ведь я там... Оно мне там точно не понадобится Во, вот это я понимаю Хорошо светит, все, теперь, чем мы, в темно... теперь мы в темноте Друзья, не заблудимся Вот и все, вот и погнали а При всем при том, хочу, ребятки, заметить Такой факт, да, оно у меня Едет в одном направлении, это раз И оно едет не на максимальной скорости Можно еще большую скорость развить Ежели мы разовьем наши поршни И проапгрейдим их Смотрите, сколько скорости можно еще добавить У меня не самое максимальное стоит То есть вращение за счет увеличения Скорости будет еще, друзья, резче И мы двигаться будем гораздо а, быстрее Ну, для апгрейда нам нужны Вот эти самые киты, которые мы сейчас будем Пробовать находить. Ну все, заводись, погнали Подключайся, привод, и погнали Да, я думаю, что движение вперед Это, ребятки, не проблема По крайней мере, мы уже едем, а это уже Хорошо, так давайте заедем сюда на горочку, здесь я вижу какой-то ящичек, надо из них, из всех ящиков получать по максимуму. Так, здесь у нас что такое? Семена и э, еда, ничего такого существенного, я бы сказал. Так, ну что ж, поехали дальше. Поехали дальше, у нас движение только прямо, рулить мы тоже так же, э, можем. Так, вот там вот у нас деревушка есть, так, давайте попробуем задавить вот этого бота, который здесь расхаживает, наглеца, который так и норовит. Давайте попробуем, ребятки, хватит ли нам скорости, сейчас испытаем, лови, отлично, по крайней мере он перевернулся, еще один удар... Посмотрим, сможет ли он нас догнать Ну, вроде бы бежит Вроде бы бежит, прыгает Но, кстати, вот эти вот паукообразные боты Нас уже не могут догнать Потому что у нас достаточно неплохая такая скорость, да Ну как, она пока что медленная Но мы все равно, друзья, едем в горочку Вроде бы забираемся Замечательно нет, все-таки, ребятки, это круче гораздо, чем мы бы ехали на бензиновом Понятно, что на бензиновом мы можем большую скорость да, настроить Но плюс, ребятки, все перекрывать, все минусы Это а, вообще никакого расхода топлива у нас не происходит Мы просто едем на, а, я так понимаю, святом духе, что ли На паршневой тяге мы едем и нам все по чем. Так, мы прибыли, куда хотели Вот эта самая деревушка Так, пришло время вылезти И здесь раз сделать зачистку так, что нас интересует? Нас интересуют, ребятки, вот эти вот торговые а, лавочки, которые мы сейчас будем разбирать Здесь очень много всего интересного, полезного Сейчас мы будем расколупывать потихонечку все это дело Так, ты откуда взялся, а? Они пришли, чтобы пакостить, я знаю Блин, главное их не подпускать к моему авто Ну хотя я авто сделал из достаточно прочного материала То есть это укрепленная древесина, ее так просто не сломаешь Ну и, соответственно, трубки тоже здесь имеются, ладненько, хватит уже нахваливать свое транспортное средство, давай-ка мы здесь сейчас произведем зачистку что нам еще нужно, это какие-нибудь наверное светильники нам пригодятся вот эти вот козырьки, я не знаю, но пока что я предпочту забирать все вот эти стены, да, понятно, что у нас сейчас здесь все попадает, а стены и потолки, да, это нам необходимо для того чтобы у себя на базе каким-то образом уже все потихонечку настраивать, да, нам также ребят пригодятся вот эти вот потолки и стены, да, все что ребят здесь есть, можно все дело разбирать, поэтому я и постарался освободил инвентарь по максимуму, нам все практически в хозяйстве пригодится, какая прикольная картина, Вы посмотрите, я бы такую себе тоже забрал, но я думаю сейчас это не совсем приоритетно, а в процессе думаю мы это все дело подберем, да, много, о, я и картину все-таки забрал, ну ладно, картину я Повешу там, где надо. Продолжаем, ребят, разламывать остановку. Ой, а что я такой взял? Я и торговый автомат, что ли, взял? Там какой-то был автомат с мороженым или с коровьим молоком. Я его тоже, смотрите, забираю. Так, ладненько. Ну, меня, меня сейчас пока интересуют вот эти вот стенки. Все попадало, ребят. Все порушил, братишка, скретч. Ай-яй-яй, какой ты негодяй. Так, что-то я не понял. Никого здесь нет? Вроде бы нет пока что никого. Мне очень критично, чтобы никакой, никакая гадина не подошла к моему авто. Так, смотрим, что здесь еще ценного есть? Вот эти вот на Весы, ну, они как бы нужны, но я думаю, что пока что для моего текущего расположения дел они мне не понадобятся. Так, залазим на крышу и смотрим. Вывеска не нужна. Что нам еще, ребят, пригодится? Вот это, кстати, стеночка тоже пригодится. Забираем. Пока я решил снять все стены. А все вот эти блоки мы будем снимать уже чуть позже, когда приедем сюда еще раз, так, пойдемте, пройдем еще вот к, к тому, вот так, вот к этой, кстати, я не подходил, вот здесь очень тоже много еще стеночек, да-да-да, хоть я уже здесь и снимал, но очень много чего осталось, да, забираем, разламываем, ребятки, все эти торговые лавочки, я думаю, что мне это будет гораздо нужнее, чем кому-нибудь еще, тут больше никого не бывает, кроме меня, так, это снимаем, это тоже снимаем, а половинные блоки тоже снимаем, так, может быть, что-то даже сейчас на свое транспортное средство я погружу. Да, сегодня мы, ребятки, ищем, продолжаем искать материал для своей собственной базы. Она у нас получится немаленькая, я так понимаю, многие уже видели и многие понимают, как, о каких масштабах идет речь. Я хочу сделать ее достаточно большую, вместительную, чтобы я мог туда загнать практически любое транспортное средство. Так, ну что ж, продолжаем, ребят, ковыряться, вот там я тоже вижу прикольные блоки. Блин, как только их достать? Вот отсюда, наверное, да, отсюда, отсюда вроде достает. Так, секундочку, инвентарь полный у меня. Да, ничего, уже не залазит, давайте попробуем сгрузить частично на наш с вами автомобильчик. Но тут, ребятки, все-таки проблема есть, потому что я не знаю, куда бы это все сгрузить. Я не предусмотрел никакой кузов, у меня тут голый движок стоит. Ну, давайте сейчас как-нибудь придумаем, наверное, что ли, я не знаю, это не проблема. Так, главное, чтобы оно все не мешалось, понимаете? Сейчас я попробую как-то бортиками что-ли сделать. Вот это вот у нас один бортик. Он, надеюсь... О, нет, он, похоже, будет мешаться. Вы смотрите. Здесь у нас как раз идет балка, которая проворачивает. И, скорее всего, если я сейчас заведу, то э, оно будет мешаться. Ну-ка. Да да да, да да да Все верно. Поэтому надо быть очень осторожным в установке вот этих вот э, листов. М -м -м -м. Так, ладненько. Не подготовился я. Но ну, вот так-то, в принципе, мы можем, наверное, поставить. Да, вот так мы, в принципе, можем организовать. С этой стороны... И такую же точно мы сможем организовать и вот с этой стороны. Да, друзья, получается вот такая у нас своеобразная полочка. Я думаю, что между этими штуками ничего у нас не войдет, да? Я так и знал, что ничегошечки у нас здесь между ними не войдет. Так, а как же еще-то можно сделать? Давайте посмотрим. Во! Вот это я понимаю, теперь нам и дождь, друзья, нипочем, вот это я понимаю, получился автомобильчик. Так, ну что ж, вот такой вот грабин у нас получается, я не знаю, что это такое, но это что-то даже похоже на кабину, а я там смогу сидеть? Да, я, друзья, там сижу, вполне нормально себя, комфортно чувствую, а поедет ли? Так, протестируем, да, ой-ой-ой, ну, ну, как бы я бы сказал, что нормально даже едет, нормально, нормально, ребят, вал и... Три поршня делают свое дело, нам главное сейчас не скатиться туда вниз. Так, ну что ж, ой, как меня высоко подбросило, аж даже я упал и ножку себе подвернул. Так, давайте, ребят, забираем вот это еще. Туалетик, туалет, кстати, прикольно, надо будет тоже забрать. А, ну что ж, в принципе, мы много чего отсюда сейчас забрали, давайте это все дело увезем на нашу а, базу. Заводим свою а, новую машинку и поехали. Нам сейчас как бы развернуться. Тут, тут смотрите, под горочку у нас идет. Ну да, у нас поворотов, в принципе, хватает, чтобы нормально развернуться. Да, все нормально, друзья, работает. Даже, смотрите, с весом мы движемся. А вообще у меня идея такая возникла, что построить, попробовать мне четырехцилиндровый двигатель. Говорят, он самый оптимальный и сбалансированный для практически любого наземного транспортного э, средства. Скорее всего, в ближайших, ребят, сериях я так и сделаю. Я постараюсь построить четырехцилиндровый э, двигатель и на основании него сделаю свою основную машинку для Путешествие. Естественно, все поршни, которые там будут стоять, я прокачаю, постараюсь по максимуму. Так, о, еще, дружище, здорово. Попробуем в тебя въедем на этом поезде. Это у нас тяжеловесная уже машинка получается. Мы сейчас точно тебя сбреем. Да, проехали просто по нему и не заметили, а он продолжает за нами бежать. Кстати, скорость немножко, как мне кажется, упала после того, когда мы нагрузили вот эту кучу листов на свое транспортное э, средство. Так, ну что ж, едем дальше. Неплохо, друзья, едет, управляется, самое главное. Заднего хода нет, да, он в принципе и не нужен, развернуться площадь у нас позволяет, едем к нашей базе, листов нам потребуется очень много, кстати, а я сейчас смогу проехать по этому мосту, который я сделал или нет, мне прямо интересно стало, ну, в начале-то я, наверное, заехать не смогу, потому что у меня там а, боты стоят, но можно попробовать. Кстати, мне кажется, наверное, мост надо будет усиливать, Потому что, как видите, колесная база у, у Основная у моих машинок Ё-моё, как меня подбрасывает, а Ну, это и вот из-за этой крыши Скорее всего, надо будет немножко расширить свой мост Потому что по этому мосту у меня все транспортные средства Мои не смогут проехать Да, я, скорее всего, это и а, сделаю Ну, а это, ребятки, все я сделаю, естественно В следующих моих а, сериях Ну что ж, а продолжать строить базу мы будем, естественно В следующих сериях По выживанию в скраб-механике а, Естественно, ребят Нужна ваша поддержка, давайте наберем на эту серию хотя бы 500 просмотров и 50 лайков И братишка Скрэч будет продолжать выживать хардкорно в игрушечке под названием Скраб Механик И будет радовать вас новым режимом Ну что ж, ребят, играйте только в самые крутые топовые игры Всем приятного геймплея!